готова узнать про ботов кто готов узнать про ботов взорвать себе мозг окончательно вот так вот вам будет знаете сколько у вас контента сейчас можно написать у, -у, -у, -у, -у! у, -у, -у! постов на неделю минимум бот биологически активный таракан <класс> ботишка <класс> что такое бот бот это слово нарицательное, как ксерокс да? а вернее ксерокс это фирма которая назвали все копировальные машины, да? Так вот, бот это тоже, как бы, им называют всех ботов. Ботов существует очень много. Сейчас их очень много. Раньше их вообще не было, а сейчас их стало очень много. Кто-то уже частично знает, да, потому что бизнес поддержка знала об этом первое. и единственное. То, что я вам рассказываю, то, что будет дальше, то, что я создаю, это знает только бизнес поддержка. Даже те, у кого есть бот, они не знают, какой какой потенциал в нем хранится. Так вот, тот бот, которым я стала пользоваться 1 апреля, никому не верю, он включает в себя идеальное сочетание под магнит-маркетинг. Просто. Смотрите, что он делает. <клево> Вы создаете контент, настраиваете страницы, делаете звездность, получаете входящие. Неизбежно вы получаете входящие заявки в друзья пока что, да, ну может быть уже и заявки в команду, но вы получаете входящие в друзья. Люди вас рекомендуют, взаимодействуют, вы прокачиваете этот навык, людей становится больше и больше, и бот со всеми общается представляете, минимальное общение он обеспечивает. И это позволяет создать доверительные отношения, о которых говорят сетевики на Земле, что мы работаем только в глаза в глаза. Так вот, бот в глаза в глаза сообщает какую-то первичную информацию человеку, который к вам добавился. Представляете, насколько раньше я делала это все вручную? И это отнимало сумасшедшее количество времени, потому что обязательно нужно пообщаться со всеми. Что вы хотели вообще, что добавились, кого забыли, или вы сейчас будете меня в бизнес сумасшедший прикольный звать, или что, что хотели-то? Раньше я делала это вручную. Теперь за меня это делает бот. Только человек добавляется, бот присылает ему правильное продуманное сообщение, которое вы продумали. Только человек делает репост бот автоматически отправляет ему нужную информацию, которую вы обещали. Вот сейчас мы с вами находимся час 40 в эфире. И в это время кто-то может зайти на мою страницу и увидеть, что идет эфир, а ссылки нет потому что у нас тут не воронки какие-то email маркетинга у нас тут блин боты у нас новые веха в интернет технологиях потому что если бы была воронка то была бы ссылка регистрируйся получи книгу потом там фиг знает получишь не получишь второе письмо там будет ссылка на интенсив письмо улетит в спам написать некому пообщаться не с кем капец все не попал на интенсив. А там у меня пост. Здравствуйте. Такая-то тема. Вот такая-то вот у нас жизнь сложилась. Хотите узнать про эту жизнь? Сделайте репост, и вам автоматически придет ссылка. В течение 20 минут она приходит. Надо добавиться только в друзья, сделать репост на личную страницу. И все. Вот работает за меня весь этот час 40. И все это время он отправляет там ссылку на интенсив. И более того, благодаря тому, что есть такая функция... Вы написали, я написал, вы пока не написали, а я написал 1 апреля, я написал пост, очень крутой пост, который просто конверсионный, который принес мне а, 476 лидов в базу подписчиков я все-таки естественно продолжаю строить базу подписчиков во первых потому что я купила пожизненные ресурсы на все что можно было купить я около 600 тысяч вообще вложила за прошлый год во все эти ресурсы которые нужны для продвижения. и естественно я продолжаю базу подписчиков строить потому что пока она еще работает но они, она просто не дублицируется на глубину на новичков это очень трудно но она же работает и воронки работают естественно но по-другому и в сочетании с ботами магнит маркетинг гораздо круче. Поэтому благодаря этому посту я получила огромное количество репостов, но пост уходит в глубину. Вы понимаете, какая это проблема? Вы понимаете, какая проблема, что вы написали пост 1 апреля, сегодня 4 апреля, мая, и я пишу минимум каждый день, может быть даже два раза, редко пропускаю, и в итоге пост вот так вот и ушел. Если вам каждый день надо будет листать свою страницу на глубину месяц, два, а потом три, потому что тот пост, который я написал, он вечный, он не устаревает и он может работать вечно. Представляете, какая проблема? Я же не могу каждый день тратить время на это. А мне бы теперь не нужно, потому что бот чик -чик прочитал, отправил нужное письмо. чек прочитал, отправил нужное письмо. И люди... Каждый день репостят мою месячную давнюю запись и создает мне дополнительный охват в обмен на очень крутую пользу. Потому что там очень крутой магнит. И, соответственно, также будет с капостом, который сейчас мне принес 15 тысяч охвата за сутки. И также будет со всеми остальными, они будут вечными. И мне не тратится никакое личное время на это. Более того, в этом боте есть функция, которая вообще просто. Она заставила меня пожалеть о том, что я купила пожизненный Just Click. Потому что, в принципе, сегодня, ну, у меня уже есть база, мне все равно нужна, я себе так успокаиваю, как бы все равно же там есть. 1600 подписчиков у меня созданы, за 30 тысяч рублей мне удалось создать 1600 подписчиков. А благодаря боту и функции рассылки... Рассылки. Не какой-то там спам рассылки, когда вы там зафигачиваете всем какую-то ерунду, а сегментированные рассылки, как в Just Click, только в личных сообщениях, ВКонтакте. Я вообще не уверена, что это знал кто-то, кроме 100 человек, у которых есть этот бот. Я вам сейчас открыла вселенскую тайну, возможно. Я вообще реально не уверена, что кто-то об этом знает, потому что а, разработчик этого бота сообщил мне о том, что будет создана программа буквально за несколько дней, так как, как ее создали и выпустили. То есть я ее купила заранее. Когда он мне сказал, что там будет сегментированная серия рассылок, планируемая э, с отсрочкой времени, с сегментацией, с выделением пола, города, э, базы, которую, в которую я добавила, что он делал, что он делал, все там есть. Я его купила сразу. Так, в общем, теперь я могу сегментировать людей прямо ВКонтакте. И кто из вас видел? От меня сообщение. А, возможно, вы даже догадывались, что это бот, возможно, вы думали, что это я. Но это в любом случае я. Я именно вам пишу, я каждого выбираю, я вижу, с кем я взаимодействую, потому что у меня все в боте расписано. И я конкретно вам пишу это письмо. Но теперь мне не нужно делать это а, руками, и я не, не забываю вас, понимаете? Я больше не я уже не могу быть незаботливый, понимаете? У меня все связано технически. Забота прописана, блин, во всех программах идеально, чтобы вы получали ту информацию, которую хотите, и не получали ту информацию, которую не хотите. И могли вовремя везде все знать. Более того, еще добавил туда телеграм, который вообще бесплатный. И вообще, аллилуйя, телеграмму. И теперь у меня связь с вами просто ну, максимально возможно тесная. И я сейчас вам покажу скриншоты свои. Понятно было, что бот говорит твоими словами. Да, да. Я я пишу, он отправляет. Он просто отправляет за меня. Общаюсь с вами именно я. Сейчас я вам покажу результаты просто наглядно, потому что все, что я говорю, оно может где-то так далеко, непонятно, блуждает там на просторах вселенной, а на самом деле все предельно ясно. Так. Вам видно мой экран, и я вам сейчас показываю скриншоты своей статистики. Вот такие вы будете сообщения получать вы много раз видели их в historyе много раз видели их в комментариях я выкладывала посты писала что реально люди пишут прям живые люди которые сегодня уже партнеры которые уже зарабатывают которые уже получают свои входящие они пишут и не могут просто не писать вы мне многие пишите которые вообще не знаю через какие руки вы ко мне попали но мой профиль располагает к тому что мне можно написать и я стараюсь максимально быстро отвечать потому что понимаю насколько это важно людям взаимодействие потому что для многих я действительно ну, просто открываю возможности в MLM, потому что мне нравится эта ниша, мне нравятся люди, которые работают в этой нише, они совершенно другие. Мне приятно с ними встречаться на разных сейшных, там общих сетевичных, да. Мне нравится с ними общаться, у них другая роль вообще в жизни. И поэтому я всегда стараюсь располагать людей к тому, чтобы они могли мне написать. И, по возможности, отвечаю. Потому что я понимаю, насколько это важно на первых этапах, когда никто не поддерживает, когда все говорят, что это фигня, что это не работает. Причем, знаете, что самое обидное? Прямо вот три минуты уделю этой теме. Самое обидное, что когда сетевик, любой сетевик шел в бизнес, ну, 99% его осуждали. Ему говорили, что он не прав, что он вообще там глупый и, и секой немазанный сухой. И тут он, человек, который прошел через эти испытания, вдруг начинает заявлять своим коллегам то же самое в тот момент, когда коллега идет точно так же, как когда-то он вперед, и он начинает его осуждать. Ты че, блин, забыл, как тебя осуждали? Ты хотя бы тогда тихонечко сиди там, выдавай свои листовочки на улице, но не трогай других людей. Не надо мешать работать другим, не надо запаря э, такие ставить, не надо э, просто вообще так себя вести. Оставьте вдохновение людям. Но ну, должно быть, не надо его обламывать. Так, продолжим. Следующий блок – это охват. Вы можете посмотреть прям живую мою статистику. Я ее выкладывал тоже в режиме реального времени. Можно подтверждение найти на моей странице. Вы видите, что у меня был довольно-таки посредственный охват несмотря на всю эту технологию, несмотря на то, что я и запуски делала, и в трафик вкладывалась, и базу имею, у меня был довольно-таки посредственный охват, но очень теплый по сравнению с остальными, да, кто этого не делал. То есть очень горячая аудитория, которая реагировала на все, что я даю. Но очень посредственный охват. Вот там 400, да, 800, то есть вот такие вот цифры. Где-то какие-то скачки были. Охват был довольно-таки посредственный. Были какие-то а, взрывы. После того, как я применила магнит-маркетинг э, с ботом, у меня начались вот такие скачки. А после того, как я сделала все разом и продумала, прям три дня сидела, стратегию прописывала, у меня был экспоненциальный рост вверх до пяти с половиной тысяч живых человек на моей странице. Пять с половиной тысяч человек зашло на мою страницу. Кто-то зашел, вышел, кто-то остался, но в итоге это позволило мне собрать этот вебинар. Благодаря тому, что именно вот, вот применение точечная всех этих технологий дало мне почти 500 человек в эфире абсолютно бесплатно. И там в этом PDFе есть еще скриншоты моего Just клика где вы видите колоссальную открываемость моих писем просто колоссальную у меня открываемость писем там 87 процентов 66 процентов 70 это все благодаря магнит маркетингу а открываемость повторных писем которые я уже шлю по остывающей базе базе 25 26 19 56 процентов 21 процент 24 процента это колоссальная открываемость по сравнению с другими базами да все благодаря тому что люди меня знают они хотят меня читать но у большинства людей так не получится. Потому что, ну, так вот, 10% это прям праздник, 15% это вообще мечта, да. И чем больше база, тем меньше открываемость. Вроде база растет, десятки тысяч человек у людей, а открываемость, блин, ну, то есть эффект этой базы чуть больше, чем когда у вас было, как у меня, полторы тысячи человек, да, 1600. И, соответственно, эту статистику я вам тоже приложила, и там дальше идет статистика бота за 34 дня благодаря магнетизму и самому боту мне удалось собрать 1684 подписчика блин за 34 дня против полутора лет канделяней, ну ладно там не полутора первый раз цель у меня появился осенью прошлого года 8 месяцев канделяней, мне дали и 30 тысяч рублей в трафик и еще 1200 во все эти ресурсы мне дали тысячу 1000... 570 подписчиков, а 34 дня 1684 в серию рассылок через бот. Блин, я за это время разослала 3791 личное сообщение. 3791. По договоренности, по взаимодействию, по обоюдной радости. Это капец, честно. Это прокачало мне все ресурсы. Я здесь приложила YouTube. Можно сравнить мой YouTube, полистать вниз, посмотреть, как было раньше, как сейчас. Можно посмотреть мой инстаграм, все сравнить и увидеть, как это работает. Я обо всем этом. Я вам рассказала технику, как это делается. И я вам даже расскажу, где бота взять и сколько он стоит. Я вам отдаю все вообще просто, прям вот так вот карманы вывернула и выдала. Вам было вообще это полезно?